Приветствую друзья, меня зовут Александр и вы находитесь на моем канале Русский Пекарь в Аргентине, если вы еще не подписались, подписывайтесь на мой канал, мы сегодня будем готовить хлеб со шпинатом, о пользе и вреде шпината у меня написано в блоге, ну, а мы отправляемся на кухню, чтобы сделать этот замечательный вкусный хлеб. Пошлите! Мы готовим сегодня хлеб со шпинатом. Для этого мы берем шпинат, свежезамороженный или свежий. Предварительно моем и, конечно же, измельчаем в блендере. Немного видно шпинат, и я измельчил не так сильно. То есть, чтобы сок выделился и так мелко-мелко, Средний, скажем так. В муку добавляем соль, сахар. Перемешиваем и, и муку кладем в шпинат, добавляем дрожжи, устанавливаем крюк и ставим на замес. Сначала я Вот такое у нас тесто получилось замечательное Масса очень нежная И сейчас это тесто поставим на стойку. Минут на 30 Либо пока не удвоится в размере Как мы видим Тесто поднялось в два раза И оно готово Для формовки Ну что, начнем Стол, руки смазываем маслом, ваше тесто очень нежное, как вы видите. Все сформировали хлеб и теперь ставим опять на подъем и включаем духовку на разогрев